Приветствую, уважаемые трейдеры, с вами я Мария Кухта, и вы смотрите рубрику «Пульс рынка» с Марией Кухтой. В сегодняшнем обзоре будут свежие торговые идеи для вас на предстоящую торговую неделю по валютному рынку. Ребят, посмотрим индекс доллара, посмотрим евро, фунт, доллар-франк, новозеландский доллар. То есть есть, в принципе, неплохие предпосылки для того, чтобы торговать на ослабление американского доллара по отношению к другим валютам. Сейчас я расскажу, что я вижу по этим инструментам, какие у нас есть перспективы, то есть это будут краткосрочные перспективы, либо какие-то среднесрочные, более длительные перспективы у нас рисуются, но по крайней мере торговые формации уже более-менее подтверждены и можно пробовать торговать против локальных трендов, которые у нас прошли с начала месяца февраля. Итак, давайте начнем с индекса доллара, посмотрим текущую ситуацию по данному инструменту. По индексу доллара у нас уже есть неплохие предпосылки для того, чтобы дальше работать на снижение. Смотрите, три дня снижения, которые у нас прошли 9, 10 и 13 марта, и этот шартовый импульс уже на текущий момент подтвердился, то есть подтвердился как заходной, подтвердился в виде окончания коррекции с шартовым локальным перекрытием. Вот эта вся торговая формация имеет характер Вернее, имеет название торгового шортового паттерна. И дальше я предлагаю работать в сторону этого торгового шортового паттерна, то есть на снижение по индексу доллара. Да, у нас есть краткосрочная лонговая тенденция, которая образовалась с начала месяца февраля, продолжилась в марте. То есть первая половина марта у нас показала продолжение вот этого роста, который у нас начался в начале февраля, но тем не менее... Локальная торговая ситуация, которую я описала, показывает дальнейшее шортовое направление по индексу доллара. Если посмотреть более глобально, на данный инструмент, мы с вами можем видеть, что инструмент все-таки находится в такой более длительной, среднесрочной шартовой тенденции. Среднесрочная шартовая тенденция у нас присутствует по Диксе. и все-таки если учесть вот этот локальный формат, вот этот локальный торговый паттерн шартовый, который образовался за последние несколько торговых дней по данному инструменту, все-таки можно предположить, что этот шортовый паттерн подтверждает а, среднесрочный тренд. Потому что только единственный раз, текущий раз, это единственный раз, когда у нас рисуется такая, такая торговая ситуация в шорт. До этого, с начала февраля, только лонговые ситуации здесь были. То есть только лонговые подтверждающие паттерны м, были по индексу доллара. Ни о каких продажах речи здесь не было. Сейчас торговая шортовая формация, которая а, уже имеет все необходимые элементы для того, чтобы работать на снижение, она в принципе сама по себе достаточно для продаж, но тем не менее она в свою очередь может подтвердить и более длительный тренд, то есть нисходящую тенденцию, которая у нас прошла в среднесрочной, в среднесрочной перспективе и дает возможность определить движение, движение наверх, которое у нас прошло с начала февраля и до начало марта, как коррекцию в рамках вот этого тренда. И уже текущая торговая ситуация, текущий торговый паттерн, он а, позволяет работать дальше на снижение по дексе а, от локального откатного уровня сопротивления 104,7 а, с целью на пробитие минимумов текущих, которые мы с вами видели, 103,5 и ниже. То есть, в принципе, а, краткосрочно смотр, смотримся на снижение либо с текущих, либо еще какая-то коррекция у нас будет в рамках вот этого локального давления вниз. Но ну, а тем не менее, неплохие предпосылки для дальнейшего снижения, как я уже сказала, краткосрочного, по крайней мере, а возможно и среднесрочного, если дальше будут подтверждения соответствующие. То есть дальше будем сопровождать нашу торговую позицию и смотреть, что интересного нарисует рынок и будет ли он подтверждать шартовые дальнейшие перспективы по индексу доллара. Фунт доллар, давайте посмотрим по фунту, ребята, на самом деле у нас рисуется лунговое перекрытие, почему рисуется перекрытие, это потому что уже есть неплохие предпосылки для того, чтобы работать на покупку по фунту. Импульс наверх, который у нас прошел 9, 10, 13 марта, импульс наверх, который подтвержден последующей консолидацией позиции, последующим движением в обратную сторону с перекрытием, то есть здесь у нас есть уже самодостаточная торговая формация в лунг по фунт доллару. Которая, в принципе, перекрывает шарты, которые были до этого, шарты с начала месяца февраля, нисходящее давление, в сторону которого я ранее работал, то есть здесь неплохо заработали на продажах, и сейчас, сейчас у нас подтвердился импульс, подтвердилось лонговое перекрытие по фунту доллару поэтому по фунту рекомендую открывать покупки, покупки, но с текущих чуть опасно открывать, потому что большой стоп получается, стоп здесь нужно ставить, ну как минимум поставить за коррекцию в районе 1.20 а, в рамках вот этого импульсного роста локального, который у нас прошел с 16 и 17 марта. Импульсное движение наверх, Импульсное движение наверх показало окончание коррекции локальной, подтвердила вот эта вся комбинация, подтвердила импульс лонговый защитный, защита присутствует, подтверждение защиты присутствует, поэтому я считаю, что уже есть достаточно информации для того, чтобы дальше работать в лонг. Против локальной тенденции, образовавшаяся, и в сторону более длительной среднесрочная лонговая тенденция, которая у нас образовалась по фунт-доллару ранее. То есть, мы можем видеть, что есть среднесрочная лонговая тенденция, довольно уверенная. После этого такая консолидация позиции в рамках небольшого ценового диапазона. В принципе, на нижнюю границу этого диапазона мы среагировали. 1,1850 ценовая отметка. Но тем не менее, только, только если есть подтверждающий паттерн, то, только если есть подтверждающий момент, в таком случае я буду торговать и открывать соответствующие сделки. В данном случае подтверждающий паттерн перекрытия и подтверждение перекрытия нарисовались только после того, как мы увидели закрытие дневочки пятницу. Пятница показала поджатие наверх, пятница у нас подтвердила. А, реакцию на поддержку, на откатную поддержку 1.230, это для нас сейчас ключевой откатный уровень поддержки, на который мы ориентируемся, ориентируемся открывая покупки, а, потому что допускаем еще возможность коррекции до этой ценовой зоны. Тем не менее, перспектива какая? Перспектива на пробитие сопротивления 1.22 и выше. То есть, учитывая то, что формация уже сформированная, формация уже самодостаточная, формация показывает лонги, я рекомендую работать на покупку по фунт-доллару в ближайшей перспективе с целью на сопротивления 1.22. И следующая цель для роста техническая эла это уровень сопротивления 1.24. Там уже будем смотреть, как инструмент будет двигаться, что инструмент будет показывать, будет ли он подтверждать дальние ланги и так далее. То есть будем дальше сопровождать нашу торговую позицию. Так, евро, давайте посмотрим по евро, ребят, рисковые лонги можно открывать, почему рисковые, потому что довольно сильный пролив вниз у нас произошел 15 марта, такой шартовый импульс от сопротивления 1.07.45, сюда мы ушли на коррекцию в рамках тенденции краткосрочной, которая прошла с начала месяца февраля и продолжилась в, месяц, в первой половине месяца марта, попытка уйти наверх, но перекрыли ее, и сейчас, сейчас вот это движение четверг-пятница показывает, э, вернее, подтверждает вот это движение, то есть у нас, в принципе, уже сейчас формируется неплохая торговая ситуация для лонгов по евро. А почему опасно? Потому что еще немножечко мы в давлении вот этого импульса находимся, видите, еще импульс свою силу здесь играет на рынке, импульс в среду, который прошел 15 марта, но после этого импульса Нет шартовой реакции, а наоборот У нас произошло поджать локальный цен наверх Поэтому, скорее всего, уже есть Комбинация Существует, вернее, комбинация для лонгов Комбинация, которая показывает лонги по евро Поэтому основное направление По евро-доллару на ближайшую Перспективу, работаем на покупку Нужно понимать, что ключевая поддержка 1.05.40, если пробиваем Этот уровень поддержки, закрываемся ниже У нас происходит отмена лонгового Сценария, поэтому либо стеку либо еще какая-то коррекция у нас будет вот в рамках вот этих вот этих импульсов лонговых последующих последних вернее и либо секущих либо от коррекции будем уходить на север цель для роста следующая 1075 если и этот уровень будем пробивать дальше у нас открываются замечательные перспективы для лонгов по валютной паре евро доллар так, доллар-франк, давайте посмотрим по доллар-франку. Интересная ситуация тем, что у нас очень сильное шартовое перекрытие образовалось. Шартовое перекрытие 9, 10, 13 марта, 3 дня шартовых проливов вниз, 3 дня шартовых импульсов, после чего попытка уйти наверх, попытка перекрыть шорты. шарты, но нет, ребята, у нас подтвердились только вот эти импульсы. У нас подтвердился шартовый паттерн, шартовый паттерн текущий, который... Уже имеет достаточно информации для того, чтобы определить дальнейшее направление по доллар-франку как продажи. Продажи ниже откатного локального уровня сопротивления 0,93.30. Здесь максимум коррекции который мы с вами видели в среду 15 марта. 15 марта у нас сейчас характеризуется как выносный импульс. Это пока не заходной импульс, этот импульс не подтвержден. Если он не подтвержден, он будет выносным. Выносный импульс, после чего движение вниз в сторону движения защитного. Локальное перекрытие подтверждает защитное. Таким образом, шартовый паттерн подтверждает дальнейшее шартовое направление по доллар-франку в сторону тенденции среднесрочных, которые у нас образовалась ранее до этого. Таким образом, можно предположить, что коррекционное движение наверх, которое мы с вами видели с начала февраля и в начале марта текущего года, это... Была коррекция в рамках давления вниз, в рамках основной тенденции шартовая по доллар-франку. Коррекция закончилась. Закончилась она, потому что она показала шартовый паттерн локальный, шортовый перекрывающий паттерн, который позволяет определить дальнейшие шарты по доллар-франку в сторону основной среднесрочной шартовой тенденции. Поэтому еще раз торговая рекомендация, открываем шорт ниже откатного уровня сопротивления 0.93.35, либо с текущих, либо еще какой-то, А будет у нас до торговой позиции, будет еще какой-то тест, возможно, этого уровня сопротивления, но, тем не менее, сейчас уже можно направление четко определить, и это шорты, шорты с целью на пробитие а, поддержки, образовавшейся в районе а, 0.91, ниже. Новозеландский доллар, давайте посмотрим. По новозеландцу у нас на самом деле неплохая торговая ситуация для лонгов, но есть один момент. Значит, немножечко великоват стоп получает, есть, если покупать с текущих, стоп лосс нужно ставить за минимум коррекции, которую мы с вами видели в четверг, 06130 примерно ценовая зона. Поэтому для того, чтобы купить Новозеландец, ждем откатную дневочку, одна откатная дневочка и покупаем, стоп лосс выставляем за минимум четверга. Ожидаем дальнейшего роста, в принципе, здесь тоже есть самодостаточно лонговый паттерн, его, в принципе, достаточно для того, чтобы открыть покупки, то есть он показывает покупки. Но нужно четко понимать, что мы сейчас пытаемся торговать против локальной тенденции, против локального тренда, который у нас произошел с, э, точно так же, как и по остальным инструментам с начала месяца февраля, но в сторону более крупной, более среднесрочной тенденции, лонговой, которая здесь присутствовала ранее. Поэтому текущая комбинация позволяет определить лонги, подтверждают дальнейшее направление как лонговое в сторону среднесрочной лонговой тенденции. А, скорее всего, что показывает окончание коррекции вниз, вот это движение вниз было коррекцией, и в принципе вот этот торговый паттерн лонговый это подтверждает и показывает окончание шартовой коррекции и дальнейший рост по новоизландскому доллару с целью на пробитие сопротивления 0.6275 и выше. Ключевой уровень поддержки я обозначила 0.6170, от него работаем на покупку выше него, открываем лонги в сторону основной среднесрочной торговой тенденции лонговой, которая у нас здесь присутствует по данной валютной паре. Ну, еще австралийцы. давайте посмотрим, ребят, по австралийцу, что здесь интересного, пока а, небольшой такой поджорс, наверх, но, тем не менее, уже тоже есть предпосылки для того, чтобы дальше работать на покупку по OutUseDebt. У нас, во-первых, вот это движение наверх, которое прошло 13 марта, потом подтверждено, то есть оно подтвердилось последующей комбинацией. Вот это движение с подтверждением уже является собой самодостаточно лонговый паттерн, над которым можно работать на покупку. Плюс у нас нарисовалось такое v образное движение, то есть вниз-вверх с пространством, это значит, что дополнительная у нас такая есть. есть подтверждающая ситуация для дальнейшего роста, и то же самое, что и по остальным инструментам, против краткосрочной тенденции с начала февраля, но в сторону основной лонговой тенденции, более глобальной, которая у нас присутствовала до и этого по данной валютной паре. То есть тенденция лонговая заметная тенденция лонговая здесь была очень сильная, и неплохие шансы, что мы уже завершили свою коррекцию, есть, то есть по крайней мере, краткосрочно можно пробовать на покупку, открывать данную валютную пару out USD и цели для роста, ну, смотрите, техническая следующая цель 65, да и выше, в принципе, если будем двигаться дальше наверх, то у нас преград для роста нет, потому что все уровни, которые были у нас здесь ранее, все уровни, которые встречались ранее на этой локальной шартовой тенденции, они уже не актуальны, потому что они были актуальны актуально, когда мы двигались вниз, когда мы снижались по аутьюза. То есть здесь эти уровни себя отрабатывали. Сейчас же у нас а, свободный рост, свободная, скажем, перспектива для роста. Никаких пока преград нет. А если будем дальше двигаться на север, я думаю, что шансы а, даже с такими хорошими, а, более среднесрочными перспективами у нас открываются. Поэтому ключевая поддержка, которую я обозначила, 0,620, здесь уровень откатный, ценовая зона поддержки, от которой работаем на покупку либо с текущих, либо еще какой-то до набор торговой позиции будет. Тем не менее, лонговый паттерн уже присутствует. Так, еще бы хотела рассмотреть usd Здесь уже такая интересная ситуация у нас есть. А, ну, смотрите, по USDK на самом деле, а, чем, чем сложная ситуация, да тем, что мы в еще в сильном лонговом тренде, таком локальном находимся. Но, тем не менее, ситуация вот, текущая, ситуация локальная, которая а, у нас определилась а, в виде шартового движения 13-14 марта, последующей коррекции до сопротивления 1.3790, а зажатие локальное вниз, которое было потом подтверждено, зажатие вниз подтверждено, показало, что импульс наверх от 15 марта, это коррекция, коррекция в рамках шортового локального давления, коррекцию мы перекрыли, подтвердили перекрытие, есть достаточный паттерн для продаж, паттерн для продаж против краткосрочной тенденции лонговой, но в сторону среднесрочной шартовой тенденции, которая у нас была до этого, но в принципе здесь, как вы видите, ситуация немножечко сложная тем, что на самом деле очень сильный рост здесь был, очень сильный рост вот этот, который мы с вами видели с начала февраля, если сравнить с другими инструментами, да, то здесь рост довольно-таки такой был амплитудный. Но тем не менее, локальная картинка показывает шарты. Среднесрочные перспективы я пока не буду озвучивать. Но краткосрочно можно работать на снижении от сопротивления 1.3790 с целью на пробитие поддержки, консолидационной 1.3685 и ниже. Друзья, это были свежие торговые рекомендации для вас на предстоящую торговую неделю. То есть, в принципе. А, уже ситуации подтверждены, есть хорошие торговые паттерны. По поводу моих предыдущих торговых идей по валютному рынку, а, значит есть видео на моем YouTube-канале, а, я записала в субботу, 18 марта, видеообзор с разбором своих торговых предыдущих позиций, кому интересно, посмотрите анализ валютного рынка сделала, то есть там не свои убыточные позиции рассказала и проанализировала, поэтому, кому интересно, посмотрите. На моем YouTube-канале Мария Кухта Трейдер вся эта информация есть, все видеообзоры есть. Также я напомню, что вы можете подписываться на мой YouTube-канал Мария Кухта Трейдер для того, чтобы получать от меня хороший качественный контент с аналитикой, с торговыми идеями по основным финансовым инструментам. Я рассматриваю как валютный рынок, так и криптовалютный рынок, фондовый рынок. Фондовый индекс металла, товарно-серьевой рынок. Все рынки рассматриваю в рамках своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг. И эту торговую стратегию использую как для торговли, так и для анализа рынка. Не постфактум даю вам торговые идеи, торговые рекомендации. На моем YouTube-канале есть много интересных, интересной информации, интересных моментов как с анализом рынка, как с торговыми идеями, так и с разбором моих сделок как прибыльных, так и убыточных, поэтому подписывайтесь и получайте всегда вовремя хороший, качественный контент от меня, как обучающий, так и с торговыми идеями. Также напомню о том, что есть открытый телеграм-канал у меня «Мария Трейдер, также подписывайтесь, если вы еще не подписались, там я регулярно делаю апдейты своих торговых предыдущих идей, делаю, значит, какие-то а, интересные моменты с разборами для трейдеров, разборы моих сделок, разборы сделок учеников показываю также можете это использовать в своей торговле, в своем анализе для себя, поэтому подписывайтесь и будете получать неплохой контент для трейдеров. Поэтому, ребят, еще раз спасибо за просмотр, если вам понравился сегодняшний обзор, поставьте, пожалуйста, лайк, Подписывайтесь на YouTube-канал, подписывайтесь на телеграм канал Если желаете получать от меня больше торговых идей, вы можете подписаться на мой закрытый канал сигналов. Также напомню, что я провожу курсы обучения. Курсы обучения в рамках моей авторской торговой стратегии «Защитный трейдинг». Все моменты интересные по моей стратегии рассказываю на курсах обучения. Кому интересно, пишите в личку Все мои контакты есть под видео Поэтому еще раз, есть вопросы Обращайтесь ко мне лично Желательно в Telegram Контакты под видео Всем хорошего дня, друзья Спасибо за ваши предыдущие комментарии и вопросы Жду от вас свежих реакций Жду от вас следующих вопросов, комментариев Задавайте, жду от вас фидбэка хорошего дня и до скорых встреч.